Я, вот такая вот красота и вот дорожка к нашему ручью вонючки пока остановитесь наш храм снимается тамара якоблевна настоятель храма я правильно понимаю нет я не настоятель храма так. я староста храма староста извините а старость уже на пенсии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 Сейчас на данный момент все закрыто, а uh -huh. вообще было в связи с, с вирусом, с карантином. С, тем, с карантином. Сейчас Постоянный наш прихожанин и говорит, Тамара Яковлевна, а что службы нет? Я говорю, нет. Я же только сейчас слышал пение, uh -huh. очень красивое женское пение, ну вот то, что идет служба. Uh -huh. Я говорю, ну вы же видите, храм пустой, никого нет. Резко, или не знаю, как правильно сказать, опять же, пишем. Храм построен на яичных желтках. Угу. А, даже во время войны нет ни одной трещины. Ну, как говорится, наш кирпич, он ведет себя достойно, держит годы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 Не видно, если я как-то быстро кручу камеру. Отопление, вентиляция, все это идет под землей. То есть, а что такого там необычного? Вот такой вот сокол живет на территории храма. А, давайте поближе его рассмотрим. <писячный> а сокол у вас здесь живет. Это же сокол, да, птица, если правильно? Коршун. С моей стороны какая-то будет какое-то доброе дело, и мне там на небесах это зачтется, э, надеюсь. Очень доброе дело. Доброе? Вы считаете доброе? Я не только считаю. А как вот этого вашего э, охранника доблестного зовут? Доблестного охранника Ёлка зовут. А если погладить сапнет? Нет. То я смотрю, он так это, да? Крадется, крадется. Ёлка, да привет. Не цапнет? Нет, нет. Можно тебя погладить? Ой, какой то хороший. Какой ты хороший, да? Это она или он? Это она. Она, елка. Икону Анны Кашинской принесли старые люди, которые делали уборку значит, в разрушенной церкви. Вот икона Анны Кашинской. А пойдемте к ней, подойдем к этой иконе, чтобы поближе люди, чтобы дорогие друзья и подписчики вы рассмотрели.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 Хочется передать всем привет норельчанам. Всего доброго, и приезжайте в гости. Друзья, вот такая вот красота.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 движение нормальное вот так потом выглядит со стороны магазинов скажем так центральная часть этого пятачка друзья вот так вот эта церковь выглядит а, лоб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 Церковная лапка, если кто помнит, где обитает наш орлан, наш орел, коршун, сокол, у него много уже названий. А Благодаря моим а, видеороликам такой вот храм, а, вид, профиль, думаю, вам всем видно.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 такая вот, друзья, красота. Посмотрите, какой... какие стены уже старые, убитые временем. Слезла краска с икон преска, как это правильно. Преска, наверное. Друзья, мы с вами у ворот храма Врогачёва очень старый, древний храм 18 или 19 века. Друзья, давайте зайдем внутрь этого храма и посмотрим более внимательно архитектуру. Сказали, что там очень интересно, местные жители просто прохожие. Вот он выход, люди уже выходят, служба закончилась на сегодня, я приду еще раз в это место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 выразиться опять же пишите в комментариях поправляйте меня сильный ветер опять поднялся всегда когда я прихожу в это место начинаю снимать почему-то поднимается сильный ветер вот такая вот э, резко или не знаю как правильно сказать опять же пишем э, на, пусть будет икона на стене церкви храма такая вот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 Птица шикарная, конечно, сильная, шикарная птица. Нет, сильная, его, наверное, свободная, но сейчас она в клетке. Слышите, как он это пением можно назвать, или не знаю как, но очень красиво, на мой взгляд, устрашающе и красиво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 Добрый день. А как а, вас зовут, извините? Меня зовут Тамара Яковлевна. Значит. Сейчас, секундочку, сележки пройдут. Нет, это а не ко мне. Лена, пожалуйста, тут. Что сказать, чтобы, чтобы пока остановились. Что шум у вас не будет. Пока слышать. остановитесь. Наш храм снимается. Добрый день.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 ну, стран уголков. иностранцы да и иностранцы посещают ну экскурсии угу, угу. храм очень и очень намолен а вот а, сокол у вас здесь живет это же сокол да птица если правильно а -а -а, коршун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 Да, кто его кормит. Кто его кормит, кто часто подходит к нему, разговаривает угу. с ним. Угу. Ну, в общем, вот так. А, Тамара Яковлевна, а вы не расскажете историю храма вообще, чтобы люди знали, может, кому интересно будет, как а, а, как вообще вот он образовался на этом месте, и что здесь Значит, раньше было? как образовался храм? Рогачево – это бывшее купеческое село. И, собственно, наследство купцов был построен вот такой храм. Купцы работали в Москве, а семьи проживали здесь. Вот эти дома, которые на площади, это бывшие купеческие дома.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 коллективизации так сказать mm -hmm. все это было снесено и то mm -hmm. что мы нашли mm -hmm. мы поставили вот там могилка это последнего священнослужителя этого храма mm -hmm. который умер от разрыва ну в общем от инфаркта mm -hmm. когда сбрасывали колокола mm -hmm. ну колокола тоже я вот э, наверное это надо э... Часов мне, если правильно подниматься туда и, и снимать, я так Очень по... э, пока тяжелый вход, еще <звеч> не уху. дошли у нас руки, <звеч> uh -huh. значит, до часов мне. <звеч> а пойдемте бы мне пока, вернее, вот нам покажете то, что вы хотели показать людям памятники, я так понимаю, да? Да, пойдем. Там есть, значит, фрески. Угу. Пойдемте, я вот здесь покажу. Пойдемте. А как вы сказали? Фрески старинные, еще с тех времен. Угу. Я их снимал, но... я. Вот с этой я... стороны? Да-да, ну пойдемте, вы расскажете. Просто я просто снимал, а вы более подробно людям расскажете. Будет интереснее смотреть. Потому что э, я в основном поснимал как бы э, внешний вид. Э. Зывали реставраторов. Они сказали, что фрекции подлежат к реставрации. И пока они трогали эту сторону, только пока та сторона у нас сделана. Э, пойдемте поближе. Вот. Подойдем. Поближе. Чтобы люди видели. Э. Ну ага, вот это ага. ага. Вот здесь значит, находилась топка. Ага. Чем, как отапливался храм? Когда делали ремонт этой половины, ага. то даже из Москвы приезжали и фотографировали, как было сделано отопление. Ага. Отопление, вентиляция, все это идет под землей.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 Замуровали только вот сам вход вот с этой стороны. Угу, угу. Это вот это, да, я так понимаю? Да. Угу. Там, там Друзья, еще такое вот он вход. Вот пряжка. Угу. А вот это вот вход. Да. То есть здесь висит вот такой вот замок. Э -э Посторонним людям сюда войти не получится. Да. Но я думаю, вам и так понятно. Э -э как говорится, разжевали и положили вам в рот. Вы знаете, значит, еще особенность храма. Те строители, которые, ремесли, которые начали строительство этого храма, впоследствии присоединились купцы. Угу. И, естественно, средства купцов уже, ну, с Божьей помощью угу. был построен такой храм.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 Перегородка, пере, пере... нет за что делать. Uh -huh. Может, иностранцы посмотрят и откликнутся ли кто-то из наших, из отечественников? Но если самый большой храм Московской области, как uh -huh. Юминалий сказал, uh -huh. это храм Христа Спасителя Московской области.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 Ну я думаю, да, такое. А это вот все убранство, это все занимаюсь uh -huh. я. Почему? Uh -huh. Потому что живу рядом. Uh -huh. Вот. И это одно, вот мы. дом. Uh -huh. Вот, друзья, дом Тамара Яковлевны. Вот цветы. Хорошо, хорошо. Свет, я может делаю. быть, сможем полностью, мы спонсоров найдем. Очень-очень ну, хорошо. Конечно, я думаю, дорогие, дорогие друзья и подписчики, если кто-то из вас может помочь чем-то этому храму, какую-то копейку, как говорится, копейка рубль бережет, и, может быть, поможем все вместе на восстановление этого замечательного храма,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 Я вас на пони... Ну вот только вот так, вот Извините, я... а вы про эту фреску не расскажете? Вы не можете вот сюда вот встать напротив? Я вас... Да, я не расскажу просто. Да? Конечно. Значит, вот это обычное захоронение.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 Тамара Яковлевна, а если по а, точно, как это вот а, сказать так, чтобы м, могила или памятник? Значит, я еще объясню, вот, потому что мы не знаем, где были точно все захоронения, uh -huh, uh -huh. поэтому поставили крест uh -huh, uh -huh. общий для всех. Друзья, вот он крест, издалека, думаю, вам видно. Угу. То, то есть этот а, крест, он общий, получается? Это общий крест, потому что ага. были, было разграблено все, ага. Ага. и мы не знали, где, где какая могилка. Ограбил а кто? А... Ну, это во времена... Войны? Нет, не войны. Почему? В 30-е годы у нас ага. сбросили колокола, здесь ага. в храме был... Ага. Боже мой, что здесь не было? Тракторный стан зерна хранилище. Uh -huh. Все было. Uh -huh. А когда храм а, забрали? В а... 96-м году. В 96-м. Uh -huh. Но реставрация более такая активная началась в девяносто восьмом. Ну, пока документы оформляли, в общем-то. Uh -huh. uh -huh. Вот, пожалуйста, есть священнослужители. священнослужителя. Угу. Мы не стали ставить памятника, поставили крест. Почему? Угу. Потому что... Ну, друзья, вот такой вот крест. Давайте посмотрим, что здесь написано. Протеерей Воронцов Фёдор Михайлович. Друзья, думаю, всем видно. Угу. Так вот интересно, такое вот захоронение. Здесь, ну, вот отсюда крест вот так поставлен. Угу, угу. еще, значит, здесь же был, были камни и, ну вообще, ну грязно очень было.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 Мы, значит, снова освещали это место. я делал захоронение, отбивание угу. и больше всех. У -у -у -у. Ни одну У -у -у. машину я сюда не запускаю. Здравствуйте. У -у -у. Слушайте, как интересно. Дорогие друзья, подписчики, Вы видите, как интересно. Я уже отчаялся и думал, мне никто не расскажет об этом месте. И вот э, добрый человек э, появился. Э, наверное, это более чья-то выше. Чтобы вы узнали... Э, Потому что, думаю, если бы это не была чья-то воля, то, воли, то э, навряд ли бы сейчас Тамара Яковлевна нам что-то рассказывала. <с Спасибо <с вам большое. Может, что-то еще интересное э, скажете для подписчиков?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 Есть у вас кто-то, кому вы бы вы хотели? Есть, ну это в Красноярске, есть сестра и вообще все родственники. Конечно, я бы очень хотела передать им привет. И кроме того, у двоюродной сестры муж... Угу. очень приятно очень приятная женщина э, спасибо вам большое от лица подписчиков от моего лица э, думаю люди посмотрев это видео обязательно приедут сюда вот э, святое место а также э, надеемся то что найдутся откликнутся люди которые смогут финансово как-то помочь вот надписи на камеру угу, угу. а я знаете я это уже снимал давайте еще разок поснимаю для людей вот, друзья, видите, да? Единственное просьба, что если кто-то может помочь, угу. пожалуйста, вот эта часть храма угу. еще не реставрирована. Угу. Я из Норильска. Угу. Купили рядом с храмом дом. А пойдемте по впоследствии. Будете. Батюшка угу. пригласил меня работать. Угу. Вот. Я в принципе сказала, что я мало знакома с религией. А uh -huh. он сказал, что мы сейчас все учимся. Uh -huh. Вот таким образом я 18 лет uh -huh. работаю в храме. Это очень долго, да. А, а кем вы в храме приходитесь еще раз? Значит, до.. Э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 Ну вот. Знаете, даже как на душе светло стало. <смех> То, что все-таки э, я смогу, наверное, это тоже с моей стороны какое-то будет. Какое-то доброе дело. И мне там на небесах это зачтется. Э, надеюсь. Ну, очень доброе дело. Доброе? Вы считаете доброе? Я не только mm. считаю. Но вот храм настолько намолен. Вот мы как раз подошли ко дну. <смех> Uh -huh. Это здесь находится свечная лавка. Uh -huh. Но когда я первый раз услышала uh -huh. пение ангелов, uh -huh. и подумала, что... Я батюшке uh -huh. только рассказала через три года. Uh -huh. Подумала, что примут люди неправильно. Uh -huh. Слышу поют. включил uh -huh. у меня, никого кроме uh -huh. нет. Я прошла вперед.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 Борта. Угу, угу. вы можете бей. просто клумбу показать мы во двор по мне будем заходить вот. да А цветы это все я а пойдемте поближе подойдем покажем нашим зрителям подписчикам и Поскольку просто людям В низкие у нас зелени не было угу, для меня все это было вновь в диковину угу, вот. угу. сначала учила название цветов угу. а потом в младше угу. устройством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 Я заранее интересуюсь. Это мост угу, угу. Это виноград, может у вас. Это виноград, да? да. Угу, угу. Друзья, видите, даже в Подмосковье растет виноград. А скажите, вообще как в Подмосковье реально? Это так вот виноград, плоды урожайность есть? Вполне Или... реально, я по три ведра собираю. О, друзья, видите как? Я сорт такой, может, по-нашему. Наша злая собака. А может вы сорт скажете винограда, чтобы люди знали, может быть. А это Изабелла. Изабела, друзья, вот Изабела растет в Московской области. А как вот этого вашего охранника доблестного зовут? Доблестного охранника елка зовут. А если погладить, цапнет? Нет. А я смотрю, он так это, да? Крадется, крадется. Елка, привет. Не цапнет? Нет, нет. Можно тебя погладить? Ой, какой-то хороший. Какой-то хороший, да? Это она или он? Это она. Она, ну, лка. Друзья. Здесь не были в Николатесновском монастыре? Угу. Или были? А нет, я здесь пока мало где был. Это вот отсюда, буквально угу. 5 километров. Угу. 5-6 где угу. Вот где чудо. Угу. Значит, монастырь постройки 1800... 1360 1300... угу. год. Угу. Да. Друзья, я думаю, вы узнали то, что вам было бы интересно. Давайте попрощаемся. А это моя да. злая садата. Давайте елка ее зовут, да? Елка? Давайте с ней попрощаемся. А куда туда? Сюда, в эту сторону. А, на себя. Ага, ага. Ёлка, э, Давай пока! Э, э, тебе от подписчиков э, пока! Mm -hmm. Так, ёлка, давай, пока! Все, мы пойдем. Э, Тамара Яковлевна, правильно, да? Правильно, да. Э, очень приятная женщина. Можно по руку вашу Ой, поцеловать? Да что вы?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 Название хотел более точно узнать, зайти в храм. Вот мы с вами встретились. Пойдемте, зайдем, я вам покажу, это, скажу инквизиты. Uh -huh, uh -huh. Так, а в храм нельзя зайти поснимать? Пошел. Можно, да? Есть Покровское такое поселение. Uh -huh. Друзья, вот мы с вами.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 Какая красота! Друзья, как красиво! Смотрите, какие высокие потолки. Такие вот иконы с ликами святых. Смотрите, как красиво. Безумно. Красивый храм, друзья. Смотрите. мужи матери смотрите здесь как картины стоят Очень красиво я думаю такой вы не каждый день увидите такую красоту икона, вернее, смотрите, я думаю, это ручная работа, какая красота, друзья,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 Реквизиты будут под видео, и вы сможете сами приехать лично пожертвовать какие-то средства свои или отправить. Там за угу. Это летняя часть храма, угу. которая еще даже не начинали, только штукатурка, угу. штукатурка и сделаны полы. Угу. А остальные работы еще никакие не ведутся, потому что нет средств. Угу, угу. Пойдемте мы тогда дадите реквизиты, а вот чтобы Спасибо. подписчики видели, что из ваших рук, чтобы это более достоверно выглядело.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 Ну, я, скорее всего, слышал. самым входом в храм, угу, угу. вот здесь. Угу, угу. То есть он выходил из храма и... Заходил в храм. А, заходил. Вот, вот угу. оттуда он входил, и угу. вот здесь это пение было. Угу. А угу. когда открыл дверь, видит, что ничего нет. Угу. А, ну вот, стало быть...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 Это икона Анны Кашинской. Угу. Это единственная святая, угу. которая канонизирована дважды. Здесь, недалеко по Клинской дороге, есть поселение Кашина. Угу. И сын ее младший угу. построил для нее там монастырь. Угу. Когда принесли нам эту икону в храм, мы угу. даже не могли различить лик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 вот даже венок, венец э, начал проявляться. Угу. Он подсвечивает немножко. Вот это, сраный. Видно? Да, да. Это иконочка. Да, вот, ну. а... а где она?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 Удивительная, ну, друзья. Сейчас она. ее отдали на реставрацию, угу, угу. То есть она вот так это, вот выглядит? Да, это Казанская Божья Матерь. Угу. Ну, вот мы повесили специальное объявление, что реставрация находится на реставрации. Угу. Вот. Угу. Так, такая икона, друзья.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 очень они э, как сказать, от сообщите, прабабушки остались. Когда вы приедете, чтобы мы пригласили настоятеля через месяц. Э, через месяц. Да. Значит, если вы сообщите, мы пригласим настоятеля, угу. и он у вас примет. Их же надо будет освещение делать и Да, они в доме, дом уже разваливается весь. Да. А иконы, они знаете, они очень, если не я не очень разбираюсь, но я думаю, что они очень прабабушка вот умерла лет пять назад, ей был сто один год.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 Угу. Это те, которые значит, начинали строительство угу. нашего угу. храма. Вот у нас висит табличка. Угу. Это по им завещаниям, они должны быть похоронены в храме. Вот это, извините. Вот а... этот квадрат. Угу, угу. Квадрат. Да. Захоронение. Это захоронение первого начала, стро... ну как, кто начинал строительство этого храма. Угу, угу. Вот, друзья, такое вот интересное захоронение. Я сразу бы и не подумал, то что... А можно, да, ходить и или... А по их завещанию, значит, они завещали, что люди должны приходить в храм и знать, где находятся их мощь. А, Тамара Яковлевна, я имею в виду, нельзя же по, по могиле ходить, это же могила получается. Это по их завещанию. То есть можно, можно наступать? да.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 Петра и Павла? Петра и Павла. Угу. Это Рождество. Друзья, Рождество Христово. Угу. Как красиво. Вы можете приехать и посмотреть своими глазами. Не только моими, а также своими глазами. Вот. А здесь я смотрю, Тамара Яковлевна.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 То есть я могу, при мне это все будет, да, делать? Конечно, да? конечно. Просто настоятель будет у вас принимать. Угу, угу. И настоятель он тоже уже знает. Так, еще такой вопрос. Здесь же охраняется все, да? Понятно. Чтобы я был спокоен, то, что я отдал. Храм находится угу. под наблюдением, видеонаблюдением. Ну здесь да, все. у вас здесь на каждом углу почти, да. да. Ну, что?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 Это именно я сделал такой большой поступок. Это... Никуда не отнес ни в какой ломбард, а именно отдал храму. Это икон Николай Чудотворца, центральный храм. Угу, угу. Это список сделан монахами Афона. Угу, угу. Друзья, давайте посмотрим поближе.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 Колодные, сделаны из белого камня, угу, угу. а вообще кладка кирпич. Угу. Красный, я заметил. Да. Угу. Боже мой, сколько я вам много сегодня рассказал. Вы знаете, мы с вами, я думаю, вы в первую очередь сделали очень большое дело. Мне еще предстоит привести иконы, сделать дела.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 Которые... которые будут ближе знать московскую область, ваш да. храм прекрасный. Друзья, такая вот красота. Почему я вам говорю, что... Так. Вот эта площадь храма 960 квадратов. Так, давайте заново. Вот эта площадь храма 960 квадратов. С той стороны летний храм шестьсот восемьдесят. Ух, как много. Да. Это не считаем. Общая площадь храма тысячу восемьдесят. Тамара Яковлевна, может быть рада. Я вам покажу. Может быть расскажете то, что вот здесь при входе в храм, а, картины, вот я смотрю фотографии. Это делали, ну, сверки. первоначальные, которые, Друзья. вот, пожалуйста, здесь еще ни ворот у нас, ничего нет. Угу, а, угу. Ну, это вот первоначальные сверки, угу. то же самое. Значит, только храм, угу. вот сторожка эта кирпичная, красная, угу. больше ничего. Ну. Друзья. Ну, обидно. А Никольский собор. А что значит село Рогачева 1500 год? Это когда... 1500 год ⁇ это село Рогачева. Угу. Это ему получается уже 500 лет. Да. Угу. Друзья, если бы точнее 520 лет. 520 лет этому селу. Здесь говорили, я вот слышал, село было, здесь мужики сильные, только работящие жили. и с Какой-то купец был, говорили, его забили то ли рыбой, то ли чем-то. Не слышали такого? Мне вот так здесь у вас, у вас э, уходила женщина, она, по-моему, э, пепча, или как это правильно сказать. Вот, я ее спросил, она говорит, то, что здесь всего именно мужчины были, очень сильные. Э, Какой-то был. Это с кем вы разговаривали? Она во всем темным была. А? Во всем темным была. Здесь? При выходе она При с батюшкой гостаде. в машину садилась, вот. но я очень ее умолял, чтобы она мне на камеру, но она мне отказала, то есть как -то сказала то, что она точно не знает, вот. и поэтому я уже отчаялся и вас встретил. Вот. А вот это, расскажите, пожалуйста, вот эти вот, может быть, может вам...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 Сейчас заходи. Друзья, вот э... здесь мы находимся внизу в колокольни. Uh -huh. Вот эта фреска тоже вызывала реставраторов. Сказали, что восстановление подлежит с этой стороны и с этой. Uh -huh. Uh -huh. И вот, друзья, давайте я отойду. Вот, видите, какая фреска. И.. Пойдемте к выходу, друзья. Значит, объясню почему. Нет, вот так сбрасывали колокола. Посмотрите, вот... От колокольня, да, вы показываете? Это колокольня. И в 30-е годы, вот 32-й где там последний священнослужитель у нас за короном. Uh -huh. Значит, при нем эти колокола оттуда сбрасывались и задели вот этот белый камень. Uh -huh. ну, где uh -huh. вот, видите, зубоины. Uh -huh.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 И вот я за этой иконой 15 лет наблюдаю угу. Икона восстанавливается сама Дорогие друзья и подписчики Если у кого-то из вас есть э, иконы То вы можете и вы не знаете Может каким-то обстоятельствам семейным э, Они у вас просто лежат То вы можете их сюда э, Будет адрес под видео Адрес этого храма более точный Вы сможете привезти и отдать их храму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 Пишите в комментариях, как вы считаете, Соколов вот, или вот Коршун? Она моя ну, друзья, вот пришли к нашему другу снова. Вот мы где. нет. Да, такой орлан. Орел такой. Это коршун, друзья, это не орел. Но все-таки. Так, а теперь расскажите подписчикам. Ну, приобрели его для того, чтобы, значит, здесь очень много галок, ворон. Uh -huh. И чтобы он их отпугивал. А что, чем они мешают? Вот эти, то, что они каркают? Во-первых, это то, что на колокольне пока у нас нет ни uh -huh. жалюзи, ничего uh -huh. и гадят. Uh -huh, uh -huh. То есть чтобы он охотился? Да. На... Yeah. Uh -huh. А вообще, он, сказали, откуда он здесь? Как он оказался?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 Такой вот такой вот клетки живет вот такой вот дом добрый коршун чудо птицы друзья ее назвал жар птица даже да наверное это как сказки может этот мультик смотрели или читали сказку когда жар птица на себе мальчика у маленького маленького мальчика переносила также и коршим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 Все. не удобней еще, а? разочек Видите, как? Как будто на себя в зеркало смотрим мы. Да? Милаха. Товарищ предвигилированный, он значит, у нас питается только крачками. Ага. А мышей живых там, ничего этого. Здесь нет этого uh -huh. зоомагазина. Uh -huh. Поэтому покупаем окорочка uh -huh. в магазине. И, и, именно курицу, да? Именно курицу. И именно только бедра. Uh -huh. Спасибо. Спасибо вам большое. Просто занимаюсь прополкой. Uh -huh.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 отце Григорий. Uh -huh, uh -huh. Вот, друзья, теперь мы знаем историю этого храма и людей, которые восстанавливают этот вот дом Божий. Вот такая вот красота. Вот такая красота. Друзья, очень сильное место.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 Вот, друзья, ель И шарообразные думаю, А вы их как-то сами, да, э, Постригаете? Uh -huh. А ухаживают за ними тоже жатара, да? Конечно вот, вот, друзья, такая ель Кстати, такую же себе хотел Посадить на участок <ступ> И Такой каштан а, точнее, почему? Ну, вы знаете, всегда как-то хвое, и я ее в центре посадила напротив входа храм. Как uh -huh. и... uh -huh. и... uh -huh. мне тогдались работы? А у вас дом ваш не пытались купить, не уговаривали место такое? Uh -huh. Вы uh -huh. знаете, я не, не хотела продавать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 Площадь Тесикова. Храма, адрес 26. Uh -huh. А ваш дом одина, да? 1 -а. 1 а. а улица. Осипа, площадь Осипова. Uh -huh. Uh -huh. Давайте пойдемте на выход. Друзья, давайте мы с вами уже пойдемте на выход. На сегодня хватит, поэтому.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 которая нам провела экскурсию по храму, по его территории. Вы можете своими глазами увидеть, что э, нет колокола.